Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, очень рада видеть вас сегодня здесь. И поговорим мы с вами о спорте, точнее о физической культуре даже больше, о том, что объединяет нас всех здесь сегодня собравшихся, вне зависимости от того, чем мы занимаемся, какую профессию мы хотим получить, либо уже получили, какие у нас увлечения, хобби, где мы живем, как мы живем. Физическая культура объединяет нас всех. Когда-то мы задумались как бы нам объединить все те спортивные активности, образовательный процесс, мероприятия, секции в единый проект. Подумали, подумали и решили, что это большая-большая-большая семья, большая-большая МГПУ-команда. Так его и назвали. Еще добавили хэштег, чтобы было удобно в социальных сетях публиковать. И разделили все мероприятия этого проекта на четыре больших блока, на четыре больших формата взаимодействия студентов, преподавателей, даже может быть их родителей, может быть просто горожан, первый из которых — это элективные курсы по физической культуре, о которых уже упоминал Дмитрий Львович. А вы видели на слайде, по каким предметам, точнее, по каким видам спорта, видам двигательной активности они у нас проводятся. Но это не все. Да, есть некоторые виды двигательной активности, по которым действительно проводятся регулярные занятия. Но эти регулярные занятия проводятся один раз в неделю. Все мы здесь понимаем, что двигаться один раз в неделю — это очень мало. Нужно двигаться больше. Поэтому главная задача занятий элективной физической культуры — это точка сборки. Это узнать что-то новое, попробовать себя в новом виде двигательной деятельности, двигательной активности, понять, что это круто, и пойти заниматься этим еще где-то дополнительно. Плюс в рамках данных занятий можно пойти заниматься в какую-то секцию, поконсультировавшись с преподавателем, а как вообще нужно заниматься в секции, что нужно для того, чтобы это было полезно. Узнав эту информацию, можно пойти заниматься в секцию и быть аттестованным по этой обязательной дисциплине таким образом. Понятно, что спортсмены высокой квалификации двигаются достаточное количество времени и могут претендовать на зачет по этому основанию. А также можно подготовиться к выполнению нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это длительный процесс, вы понимаете, что это... Так просто, выйдя во двор, нельзя сдать все нормативы за раз. Нужно подготовиться, нужно записаться, нужно сдать. И мы как раз сопровождаем этот процесс, помогаем это сделать более удобно и быстро. Второй формат, да, элективно-физическая культура нас охватывает больше 5000 студентов в обязательном порядке. Следующий формат — это спортивные секции. Это уже более специализированная такая направленность, когда мы не просто знакомимся с каким-то видом двигательной активности, не просто консультируемся, а уже хотим конкретно прокачивать свои навыки именно в каком-то определенном виде спорта. Я чуть далее подробнее расскажу о том, какие у нас есть секции и в чем их задача. Пока просто у нас есть спортивные секции. А, позанимавшись спортивной секцией можно достичь такого уровня, что вы попадаете в сборную команду университета, которая представляет интересы вуза на спортивной арене да, и пытается защищать ее честь на различных, в том числе и международных соревнованиях. Сюда же относятся спортсмены высокой квалификации, которые также поступая в наш университет, являются лицом университета на различных спортивных площадках. Все эти три блока двигательной активности подкрепляются спортивными мероприятиями которые проводятся в зависимости от целей и от потребителей этих, участников этих спортивных мероприятий, немножко по-разному. Где-то больше по спортивному, где-то больше по массовому, где-то больше просто по а, интересам, где-то просто подвигаться, попрыгать, побегать и получить от этого удовольствие без какого-то соревновательного даже момента. Еще немного про элективы. А, как я уже сказал элективная физическая культура, она есть в у всех абсолютно студентов, вне зависимости от их направления деятельности. Вот, например, на слайде кусочек учебного, учебного плана программы «Музыка и вокальное искусство». Как вы видите, волейбол, танцы, бадминтон, пилатес, фитнес вы можете выбрать и заниматься здесь. Наша задача сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни для каждого из нас, чтобы каждый мог, каждый понимал, зачем ему это нужно, зачем ему нужно двигаться, зачем ему нужно чем-то заниматься, вставать, делать зарядку с утра, как мы выяснили, немногие это делают. И в целом просто собираться хотя бы с друзьями иногда и играть в волейбол на пляже. Про спортивные секции. На слайде вы видите список спортивных секций, которые реализуют у нас в этом году. Но это не значит, что в следующем году это будут абсолютно эти же секции. Наш принцип формирования перечня спортивных секций — это, во-первых, инициатива студента, то есть насколько в каких видах спорта вы заинтересованы? Может быть, в следующем году никто не захочет заниматься плаванием, например. А наоборот, все захотят заниматься каким-то еще видом спорта, которого вот здесь не представь. Это первый вариант. Второй вариант ⁇ это инициатива преподавателя. Например, придет преподаватель, у нас такое произошло с хоккеем. Такая житейская история. Пришел преподаватель и сказал, я хочу вести секцию по хоккею. Он сказал, ну у нас нет ни команды, ни оборудования, и заниматься особо не...» Он говорит, нет, я хочу, я все сделаю. И он смог собрать такое большое спортивное сообщество вокруг хоккея, что ребят узнавали в других городах, когда они приезжали туда играть на соревнованиях. Когда у них были туры в других городах, их узнавали, потому что у них были невероятно классно раскрученные социальные сети, у них были поклонники, у них даже появился свой логотип. И это было действительно такое большое спортивное сообщество, потому что появился человек, которому это интересно. А Важное уточнение, да, на слайде написано, эти секции для студентов бесплатные. Проводятся они на различных спортивных объектах. Спортивные объекты у нас расположены во всех учебных корпусах, то есть по всему городу в Москве. И когда вы будете выбирать себе занятия по душе, вы сможете выбрать его в том числе и по территориальному принципу. Такой базовой локацией, таким спортивным кампусом у нас является корпус на улице Чечулина так называемая среди студентов Чеча. Там есть и спортивные залы, и тренажерные залы, профильные залы для единоборств, для игровых видов спорта. Там у нас проводятся соревнования по баскетболу и волейболу в самых топовых лигах студенческого спорта московского. И, как уже также упоминалось Дмитрием Львовичем, у нас есть свой бассейн. Он находится на ВДНХ, там проводятся занятия, там проводятся секции и соревнования в том числе. Бассейн небольшой, но очень уютный. Про мероприятия. А мероприятия мы организуем двух направленностей. первое больше спортивной направленности мероприятия. Это наш внутренний чемпионат МГПУ по различным видам спорта, в котором, мы, в котором участвуют студенты с разных структурных подразделений, с разных направлений, и выясняют, кто же из них лучше играет в волейбол, в баскетбол, в футбол, в бадминтон, в настольный теннис, плавает, бегает и так далее. В этом году мы даже подключили преподавателей к этим соревнованиям, чтобы студентов мотивировать сыграть потом против команды преподавателей, победители студентов против победителей преподавателей. Сразу скажу, участников увеличилось. Вот. Ну и, соответственно, здесь соревнования больше внутреннего толка. Иногда это соревнования между разными институтами, иногда это между даже разными вузами мы организуем для того, чтобы было интересно поспоринговаться с достойными соперниками. Но и не забываем про массовые мероприятия, такие массовые крутые проекты, которые направлены скорее на просто привлечение к двигательной активности. Вот, например, первое — это игры сборных команд на ИЕСТ-арене. Кстати, ИЕСТ-арена — это с легкой руки одного из наших студентов так был назван спортивный зал на Чече. ИЕСТ-арена. Вот. А Сборная одна. В сборной играет, ну сколько, ну 10, ну 15 человек, да? А люди, которые окружают эту сборную, это все тоже спортивное сообщество, которому интересно это сборная. И они будут... Помогать организовывать домашние матчи, снимать, фотографировать, вести трансляции, болеть, рисовать плакаты, кричалки. И это тоже целое мероприятие тоже целый проект, и это тоже спортивный проект. Второе из представленных на слайде у нас их вообще много, больше 280, как вы видите. Второе это фестиваль спорта МГПУ Команда. Ежегодно, каждый, каждые последние выходные мая у нас проводится большой фестиваль на котором можно попробовать разные новые виды спорта, мастер-класса. Мы приглашаем и федерацию американского футбола у нас в прошлом году, рыбийные клубы, различные виды фитнеса, там йога, пилатес, фитнес-аэробика с различным инвентарем. Возможность попробовать, попробовать что-то новое, показать себя, посмотреть на других людей. Кстати, в этом году он тоже пройдет, 27 мая, это будет открытое мероприятие, поэтому вы можете прийти и поучаствовать в нем. И третье мероприятие, тоже такое знаковое, показательное для нас, это велопробег «Зеленое кольцо Москвы». Случайно возникшее мероприятие, была студентка, у нее не было велосипеда, она подумала, я хочу кататься на велосипеде. Купила самый дешевый велосипед в «Спортмастере» и нарисовала маршрут, по паркам столицы протяженностью 160 километров. Нашла еще несколько соратников себе в эту компанию. Проехали первый велопробег. Всего участников и со школ города Москвы, и среди из преподавателей, и студентов было около 50. Маршрут получился очень интересным. Воспоминания невероятное количество фотографий, видео. Все было здорово, классно, что на следующий год решили повторить. Немножко изменили маршрут, участников стало еще больше. Правда, сократили дистанцию, а то 160 многовато оказалось. Вот. В этом году обязательно повторим в начале учебного года. Двигаемся дальше. Наши спортсмены приносят нам медали на, различного, на соревнованиях различного уровня. Вот, например, вы видите на экране Дмитрий Двали — это наш первокурсник. Он в этом году завоевал золотую медаль на международном турнире по боксу. В рамках студенческого спорта непосредственно мы выступаем в Московских студенческих спортивных играх это самое центральное соревнование, и там тоже регулярно что-то выигрываем. Например, в единоборствах. Вот, тоже недавно проходили соревнования по боевому самбо. И на вплавании тоже регулярно. Вот девушки это прям ближайшие соревнования, да, чтобы сильно далеко не ходить ближайшие соревнования, которые недавно завершились, вот девушки взяли. 6 медалей, 3 золотые и 3 серебряных плавании на короткой воде. Сейчас будет длинная вода, посмотрим, будем надеяться, что результаты будут не хуже. Как я уже сказала, студенты являются важной частью организации спортивных мероприятий у нас в университете. За время обучения, 4, 5, у кого-то 6 лет с магистратурой, они получают хороший навык, большой опыт в организации этих соревнований. И взаимодействует с нашими образовательными партнерами, которые также участвуют в организации этих мероприятий. В чем плюс? Можно зарекомендовать себя и потом успешно устроиться на работу. Причем неважно, учитесь вы на специализированном направлении, либо на каком-то другом. Может быть, вы очень классно вели спортивное мероприятие, обучаясь на какой-то программе Института культуры и искусств. Вас заметили в Матч ТВ, и вот вы уже работаете на Матч ТВ. Либо как-то еще. Наши партнеры для нас это очень важно. Также у нас есть научные консультанты наших образовательных программ. Это Софья Великая и Александр Любзяк. Регалии представлены на слайде, но это олимпийские чемпионы, очень высоко, спортсмены очень высокого уровня. И самое интересное, что вы можете встретить их в коридорах нашего университета. Просто зайдете в столовую, а там обедает Софья Великая. Вы сможете с ней пообщаться, о чем-то переговорить и получить какой-то жизненный совет. Так же, как и с действующими сегодня спортсменами, Романом Чепиком, тяжелая атлетика, Иваном Телегиным, все знаете, хоккей, Сергеем Плетеневым, это кикбоксинг, и Ксения Казакова. Наверное, покажется, что из представленного ряда великих спортсменов какие-то у нее немножко другие достижения, да, вроде не мастер спорта международного класса, даже не мастер спорта. Но это человек, который в университете за период своего обучения сделал очень, одну очень классную штучку. Она создала «Алтимат» сообщества. Кто-нибудь знает, что такое «Алтимат»? Это вид спорта. Недавно, ну не очень недавно уже, достаточно давно, зародившийся. И его особенность в том, что там нет судей. Да? Там нет судей, там все, кто на площадке находится, являются и участниками. И игроками и судьями. И самое интересное, что даже есть номинация «Дух игры» для тех, кто честнее всего участвует в соревнованиях и соревнуются друг с другом. Вот Ксения смогла за период своего обучения в университете из сообщества в трех в три человека, которые тоже не знали, что такое «Алтимат», сейчас создать огромное движение, которое занимает спортивный зал и не пускает туда популярных баскетболистов и футболистов, потому что им нужно тренироваться и готовиться к всероссийским соревнованиям. Суть игры? Задача — занести диск одной команды передачами в свой дом на противоположном конце поля. Ну, Чем-то похоже на регби, американский футбол и, наверное, просто футбол. Очень интересный вид спорта. На МГПУ-команде будет мастер-класс. Приходите, всех научим. Можно очень долго продолжать опытные, рассказывать про интересные проекты и опыт наших студентов по организации этих спортивных сообществ, но мы тогда отсюда с вами сегодня не уйдем. Поэтому поступайте к нам, до встречи на Чечи, гпу команда всегда будет вашей семьей.